Всем привет, с вами Лев, и я продолжаю играть в Майнкрафт. Это, ребята, прохождение карты Color Parkour, вторая часть, да, в принципе, как-то так, мы продолжаем. Да, это у нас синий уровень, я начал с белого в прошлом видео, в принципе, ссылочка будет в описании. Может быть, даже сейчас в подсказках появится, я не знаю, а, как получится, да. А, в принципе, в этот день, который я записываю это видео, выйдет... Видео по, про выживание, поэтому просто сейчас зайдите, посмотрите, зайдите на мой канал, посмотрите спустя сколько дней вышло это видео, потому что, ну, мне реально интересно, через сколько я его выложу, э, я записываю в этот день, когда выйдет выживание, да, в принципе, э, я следую, ну, следующее видео точно по выживанию будет, я, в принципе, просто пишу записать эту карту, потому что не записывал уже 2 месяца, или даже почти три, ну, вот как-то так, то есть, я как-то написал часть первой типа, ну, я собирался ее пройти, и поэтому, да, в принципе, 10 лайков мы не набрали, набрали 9, но все таки э, я так понял, то, что сейчас как-то, э, ну, дроперы вам больше нравятся, то есть, дроперы прям реально у меня популярность набирают, э, прям реально много лайков, комментариев, все круто, э, последний дропер у меня вообще 14 лайков набрал, достаточно очень много для меня, и, на самом деле, это очень круто и не может не радовать в принципе как-то так блин я вот этот уровень пройти не могу что за подстава так вот блин так супер отличный ребят я прошел короче этот уровень и теперь красивый светлый уровень голубой да в принципе окей да на самом деле прикольно так все выглядит да и мы, в принципе, будем паркуйте сейчас, да, как-то так. Э, в принципе, третью часть не знаю, буду записывать или нет, потому что, ну, я не знаю, может быть, я эту карту не пройду, потому что забомблю опять где-нибудь. И Видео не хочу делать, как в прошлый раз, 22 минут, ну, потому что, ну, слишком уж большое видео, хочу сделать как-то поменьше, да, на 15 хотя бы минут. Мы этот уровень на изи сейчас прошли, как вы видели, да, это я на какой-то капец. Блин, я, я сам удивляюсь, как я его так спокойно прошел-то. Так, вот это кровать посложнее, наверное, будет. Так, хорошо. Да, блин, что-то я не могу уже три блока то Да. Да выеживался, короче, да. Прошел с первого раза уровень, я Или с второго, я не помню, уже э, голубой вот этот. И сейчас и никак не пройду. Да. Супер. Блин. Э, эта карта заставляет задуматься о том, то что очень много новых блоков, очень много новых цветов в Майнкрафте добавили, да. В принципе, они и раньше были, очень давно даже, но... все таки Да. В принципе, эти... В любом случае, их много, да. То есть, целые карты уже делают. Так. Как здесь? Отлично, я понял. Так, ну, блин. Обидно то, что тут нету спафпойнтов. Кстати, я в прошлом видео их ставил. Пока что я ни одного еще не поставил. Хотя я думаю, скоро начну. Да. Но пока что мне это особо не нужно. Вот сейчас я не останавливался. И все. Произошло достаточно. Неплохо. О, боже, я знал. Я понимаете, я знал, что я умру. Ну ты дебил. Я прям знал это. Да. Наверное, в этот момент, возможно, я сейчас перемоточку сделаю, потому что, ну, типа, особо тут интересного, наверное, не будет. В принципе. Как-то так. пока терпимо, я, в принципе, не бомблю, я просто играю, ну, не умею пакуить, эта карта меня этому научит, наверное, да. Так. Хотя бы более-менее на шалкевах научился уже прыгать. Да задолбало, ну я, сколько можно уже? Если, я так понимаю, вообще никогда не получится сразу, если... Это очень сложно сделать. Нельзя, ну, а может быть и можно. По-моему, я уже делал, так. Ну ладно. Так. Все, я сейчас пройду, ребят. Ой-ой, я -ой -ой, сейчас физ занула походу, или мне кажется. Могло показаться, но мне кажется, что физ зануло. У меня FPS ну, много, нормально так. Эта карта не лагучая. Здесь, в принципе, особо ничего нету. Ладкий мих. Я такой туп, бляха, ну это реально, это, это, все, ребят, я, короче, не собираюсь, вот давайте, ну, чтобы было честно, давайте вот сюда, типа, потому что, блин, я реально, ну я не мог додуматься, потому что не надо сразу прыгать, так, невыживание, подождите, адвенчир, Адвенчер, вот, да, хорошо, отсюда буду, я не буду ой-ой-ой, это, это уже было слишком, да. Извините, да, я, наверное, запикаю этот момент. Потому что, блин, ну реально... Ну, капец! Бомбит! Реально, ну, уже бомбит! Так, вот ну, чатный на законе, в принципе, бессмысленно мешает. Вот. Ладно, потом не забудь открыть. Какую-то еще кнопку случайно нажал. Да что? Короче, все. Ребята, бомбит, все. Да. Как меня... Ну как бомбит? То есть, просто... Уже задолбался я. Да. Да хва! А -а -а. Давай заново, все. Отвенчик, вот. Все, ребят. Ну, потому что я я уже устал. Тот уровень за раз-два прошел. Зеленый уровень, ребят, хорошо. Так, чат верну на всякий случай, чтобы потом не забыть. А то еще пригодится где-нибудь. А я его выключу. Зеленая, зеленый цвет, все четко. Вот, вот это мне нравится, потому что зеленый цвет я люблю. И такой цвет это такой пустынный. Или типа того, я не знаю, да? Вот кактусы такого цвета должны быть, а не вот такого. Да. Так, а. Блин, да кактус! Капец. Пощадите. Ну и слайм, естественно. Я только подумал о слайме. Типа лучше слайм бы был. И он тут оказался. Офигенно, супер! Извините. Mm -hmm. <laughs> да, я mm -hmm. просто уже реально бомблю. Уже мотивирует. Меня. Капец. Так. так. Я вот не понимаю. Так, ну это конец блока. Он тут как-то не обведен. И поэтому немножко сложно. Блоки. Э, так, настройках. Ну вроде как. Я не знаю, как здесь, короче, всё менять. Поэтому. Поэтому да. Ну, до сюда допрыгнуть, в принципе, не так уж и сложно. А, нет, нельзя так ошибиться. Опа. Ну, вот я первый раз еще сюда, по-моему, ни разу не запрыгивал. На кровать, на эту новую. зеленую. Да. Помню дело обзоры на текстуры. Аж 4 месяца назад. Так, вот сейчас... А, ну здесь понятно, здесь нельзя. То есть, можно вот просто... Быстро побежать, а можно прыгнуть. Побежать быстро. Я так, я побегу быстро. И прыгну. Бляха. Что? Ааа, бомбит. Я не могу, я эту карту точно не пойду сегодня. Пали Слишком много цветов, ребята. Слишком много цветов. Это хорошо, что еще по оттенкам не определяется. Хотя немножко тут есть по оттенкам. Тут, по-моему, еще будет ярко зеленый, но не по всем же оттенкам, да? Я не понимаю, как это ходи не работает. Может быть, надо прыгнуть ускоренно, а потом отпустить в этот момент. Наверное, так. У меня других догадок нету. лет я хочу попробовать слаймом просто протестировать хотя бы дадите нет дизлайков под прошлым видео не было значит дадите все nice просто nice просто nice хорошо так спавен point пока он бессмысленный дайте кип попробуем пописать а килла надо никсу писать что большими буквами а? где я а, -а, а вот почему тут ну почему тут тупо вот единственно ну короче ладно сейчас я верну эту самую хрень а -а -а -а, блин капец ребят я... все я понял в чем тут проблема две зельки на 16 минут мне надеюсь хватит на 24 хотя бы так все где я? я тут хорошо это было это был небольшой тест Песок быстро ломается это открытие века собака так Опа, все что блоки случайно не сломал ребят ну я не знаю что, что тут еще делать блин так сложно-то короче все я сейчас отдохну минут 20-30 может пожу там я не знаю еще что-нибудь и потом вернулись с нормальным настроением но это не точно mm -hmm. да итак ребята в принципе я вернулся спустя наверное минут 40 может быть, 50 наверное где-то да где-то час прошел ровно почти да короче в принципе я прям точь в точь вышел ну то есть из этого мира я вышел ровно в 4 а у меня в как раз выходил в 4 то есть Uh, как раз в этот момент он и вышел. Поэтому все, ребята, было так и запланировано. Да, в принципе как-то так, ребята. В принципе, что я могу сказать? Uh, у меня пока что все лагает, потому что я только зашел в миг. И вот постепенно, я надеюсь, будет все отлагивать. Да, потому что. Ну, видите, даже прыжок не всегда срабатывает. И это есть хорошо. Uh, как вы видите, по моему голосу я не особо бомблю. Хотя я не знаю, да, как по моему голосу. Может быть наоборот, как я бомблю. Может быть то же самое. Начну зрение а тут с помощью команды эффект. Видите, сделал. Поэтому все нормально, да. В Сейчас дальше продолжаем. Так, опа. Отлично. Я не понимаю, как это хрень реально работает. То есть, вот эта прыгулка. Прыгулка. Чего? Ладно. Прыжок этот, да. Работает очень странно. В принципе, я не знаю, может быть, я с помощью Креатива как-то сделать. Вот жалко то, что это не какой-то стрим, где вы мне можете писать то, что, типа, сделай или не делай, потому что, ну, для многих это может показаться нечестно, как я делаю. но это так и есть, но, в принципе, просто я не хочу тратить свои силы на это. На прохождение одного уровня. Да, и вот, поэтому... И использую всякие там креативы, все такое. Э -э я не понимаю, как на кактусе пройти. Вот это я больше всего не понимаю. Слайм вроде как-то, ну, сложно, ну возможно. Вот кактус как-то пока что невозможно. Хотя только один раз на нем был вроде как. Да. Если это вообще заснял. Да. Так, хорошо. Да чтоб тебя. мне иногда въедет, въедет. Да, видите, у меня FPS вроде как нормально, но... Все равно бывают какие-то те моменты, которые... Да чтоб тебя шифтера на нажал. Да. Хорошо. В принципе, видео получилось тогда на 14 минут. Ну, то видео. Я же ходил. Поэтому, ребята... Ну, блин, я не знаю. Давайте через мордочку я, в принципе, я сейчас, естественно, все намучу. И, ребята, э, продолжим. Да. Ахинь. Я не знаю, как я это сделал, подождите. Стойте. Остановите перемотку. Спавпоинт, я не вижу смысла здесь оставлять. Давайте мы здесь сделаем свой спавпоинт. На примерах я всегда буду тут. Хотя, можно сделать, потому что у меня же теперь бесконечный эффект. Я же тут команду на эффект ночного зрения сделал. Поэтому более-менее поможет. Просто я реально не хочу тратить на это время. Вот, например, как сейчас. Написал килл. Боже мой, как это сложно. Блин. Так, умер, молодец. Так, сейчас мы, ребята, все сделаем. Да, нечестно, я знаю. Да. Но я пытаюсь, я пытаюсь как-то все правильно намутить. Блин, оно на шесте тоже дамажит. Так, так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бляха, собака. Подстава долбанная так, все хорошо. Все, все нормально, ребят. Так, что-то как-то немножко неудобно. Фух! тебя, Ну вот понимаете, я этот блок прыгнул бы. Сколько я еще раз мучился? Раз четыреста, наверное, бы сдох бы. Да. В реальной жизни, блин. Капец какой-то. Да так можно было, что ли? Да нет, конечно. Мне кажется, это незаконно. Короче, да. Кстати, эту карту я на плевьюшке делал. Клево. Да. Ну кто помнит из прошлого видео, я на плевюшке ее делал. Так что то я там хотел, что то я включал, вроде как. А, и, ну, может, у меня браузер откроется, фиг, Все это какие-то лаги. Ну, ладно. Принципе, мой любимый цвет, короче. зеленый. да. Вот э, про это, ну, это не обращайте внимания, это, это ничего, да. Блин, я просто угораю с этой карты. В этом ролике я уже матерну. Ну, боже мой, что происходит? Матернуться это не сказать вам херня или еще что-то, ну, может быть, это и мат для кого-то, но не для меня это точно, потому что, ну, типа, херня и то, что я сегодня сказал, это разные слова. За это вы должны написать в комментариях то что я не умею пахуить, да, вот, в принципе, что вы должны написать, поэтому быстро написали, да, вот, все как-то так, в принципе, я не знаю, я не хотел просто говорить про лайки, поэтому я решил сказать так, о, прям с первого раза, нифига себе, ну тут надо поставить спавпоинт, ну это никак, ребята, это незаконно, если я его не поставлю, мне очень страшно, бляха, ну вот, например, как сейчас, бляха, я спавпоинт поставил, вот собака, ну ладно, Ладно, ладно, ладно, ничего не бомбить, зашибись, жить можно, потому что я имею клеотик. Да, только поэтому. О, ну тут понятное дело. <свы> <свы> <свы> Боже мой. <свы> как? Просто как? Как? Короче, про против меня вся жизнь. А, ну, не вся жизнь, ну вы поняли, короче, все забить. Да. Отсюда буду. Ну, невозможно не допрыгнуть было. Этот... Ребят, вот вы хотя бы знаете одного человека, который, который не смог бы допрыгнуть до сюда. Я нет. О! Вот тут написано Еллу. Это желтый цвет. Нифига себе! Желтый цвет я тоже склинил. Так, спокойн. И тут у нас сразу жопа. Ну, в принципе, как и всегда. Ну, не как всегда, конечно, ну ладно. Желтый цвет тоже люблю. Это, по-моему, второй цвет. Да, а следующий синий идет, потом красный, потом оранжевый. Это, короче, топ моих любимых цветов. Да. Целых пять цветов. Все остальные цвета я, я ненавижу просто, да. <с1> <с1> <с1> <с1> Как-то так. ладно, это была шутка. Кстати, этот желтый цвет, особо на желтый-то не похож. То есть это такой цвет. Не особо желтый. Он такой. Цветочный, яркий. Солнечный цвет, вот такой как-то. Я не знаю, да. Ну, про цвета надо говорить здесь в этом ролике. Потому что это все-таки колох паркух. Зацветный паркух. Вроде как-то так переводится. Ну тут, в принципе, переводить нечего, да. Поэтому. Поэтому да. Ой-ой. Так, на эти кнопки нажимаю. О, прям зацепился. Руками закрывать И, в принципе. Ну, в принципе, вот мне кажется, что так это и было, да. Зацепился, так да, закровать. Опа! И в одну, ну, в одну штуку зацепился. Так, все. Ну, это было очень странно. Хорошо, в принципе, мои комментарии просто идеальны, поэтому. Да. Поэтому да. Ну, кстати, я реально думал, что это невозможно пройти. Я со второго раза это прошел. В прошлый раз прошел с первого раза. А вот это не прошел. Да. Ну, ребята, в принципе. Легкая охренения оказалась, хотя я не буду говорить дальше, да? Наверное, ребята, мы будем, наверное, заканчивать на этом уже серию. Может быть, я еще один пройду и все, да, потому что, потому что я так подумал. Давайте еще раз попробуем. Мы, в принципе, много не прошли, поэтому пока что не страшно. А нет, страшно. Все, ничего, ничего не слышали, да, ничего не знаете. Так, все, мы когда-нибудь обыдем. Вот, знаете что, вот это желтый блок, вот это желтый цвет, вот это, ну, он такой сол... яркий солнечный цвет. Вот это такой, не особо желтый, вот это настоящий желтый. Ну, может быть, не совсем настоящий, короче, забейте все. Я не знаю, какой настоящий желтый цвет, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, какой. Хотя нет, вы это никак не напишите, показать вы это не сможете, поэтому забейте, я их несу. Цвета-то отличаются. Вот, кстати, я сейчас остановился на секундочку. А с у нас могут допрыгнуть. Очень странно, кстати. Арбуз. А арбуз же, он же не особо желтый. Он такой зеленоватый. Поэтому не надо мне тут. Почему вы блок такой добавили? Объясните мне. Разработчики что офигели? Здесь все должно в желтом стиле быть. Например, как и этот блок. Ну, он. Красно-желтый. Типа вот это красная стена же. Типа это ввевки какие-то, да? Так слишком много болтаю мне кажется а хотя нет не кажется мне кажется новая фразочка раньше была да типа да а сейчас я уже зовут как-то так короче контент который вы заслуживаете да именно этот контент как я долблюсь в стенки долбанные, да о, нет, нет, мы, мы честные игроки, да, возвращаемся назад на блок. Ну, видите, я в любом случае в некоторых моментах честен, честный человек, но это не точно. А, вау, сейчас прям знатно так лагануло, я шахренял немножко. Так, карта из гнези, гнези, вот грязь, видите, это у нас, по-моему, грязевая земля, ну, такую грязь можно на дорогах видеть в России, например. Ну, я забыл, как она называется, эта земля, короче. Э, земля, каменная земля, каменистая земля, вот как, да. Ну, в принципе, я уже сказал, где я такую землю вижу. Короче, в принципе, мы продолжаем, да, это у нас такой вот паркур. Я не хочу здесь заканчивать видео, поэтому мы обязаны это пойти. Так, у там ничего нету. Ну, в принципе, пока что все достаточно неплохо, неплохо, зато... Я чувствую то, что здесь как-то FPS немножко упало. Самую малость. Может быть, и самую малость, но все таки Да чтоб тебе, ну блин. Ой-ой-ой, Какой смысл, в принципе. Давайте вот сюда, сделаем на кровать, потому что, ну, в принципе. Я не хочу после ребята, уже время тратить. Я понимаю то, что ролик уже там... В ролике осталось, наверное, уже очень много времени прошло. Я... я ну что... Что это такое? Ага бомбит Я прыгания, уже собака ого, тихо, тихо тихо, отлично, так мы ставим Spark Point. доска ну вот она подходит более-менее под цвет не скажу, что прям сильно но все-таки подходит так, о, это стеклянный блок да. лучше не назвать короче, ребята, в принципе Наверное, мы на этом будем заканчивать видео. Какой у нас сейчас цвет будет? Наверное, никакой, потому что я не допрыгнул. Но все-таки. Все-таки ладно, да. Все-таки ладно. Адвенчок, это у нас типа блоки ломать нельзя. Кто не знал, это приключает режим. Все. Ну, серый цвет, да. В принципе, серый цвет это такой, ну типа, такой более-менее лучше, чем коричневый. В принципе, здесь закончим видео. В принципе... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, наберем уже наконец-то 100 подписчиков, потому что видео, ну, наверное, если оно выйдет через 5-6 дней, то есть, если оно выйдет раньше, чем через, через неделю после того видео про выживание, то, значит, вы обязаны поставить лайк, да, это такой закон, да, закон мира, закон планеты, вот какой закон, да, поэтому, в принципе... В принципе, как-то так, ребята. В принципе, ставьте лайки, потому что если видео выйдет позже недели, то можете вообще не ставить, а поставить дизлайк, например, да. <с ICS> вот как-то так. Ну, хотя, умные люди понимают, что дизлайки тоже видео продвигают, наверное, да. Ну и все-таки, да. Все-таки так. Поэтому ничего ставить не будут. Короче, ребята, в принципе, на этом все. Ставьте лайки. Боже, опять это слово сказал. Короче, пишите комментарии. Вот это главнее. Комментарий главнее. Поэтому напишите мне по поводу летсплея, может быть, еще что-нибудь. Может быть, там еще что-нибудь напишите. Короче, там еще что-нибудь напишите. Все, всем спасибо, всем пока. А, пока еще какой нибудь едятину вам не рассказал. Всем, короче, до свидания. -у -у -у. Годный контент. Все, ребята, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. На этом все, всем спасибо, пока-пока, да, и вот, пока, да, все, короче, ничего не буду говорить, всем пока, да, все, пока-пока, пока-пока.